Всем здравствуйте, снова на прогулке с собаками, снова пришли любоваться закатом, приехали, теперь немного ножками, что я думал мне надо туда, а мне похоже надо сюда, машина рядом получится, ну ладно, может я еще и путаю, может мне все-таки надо было сюда, одна уточка сейчас крутилась, ну, нас увидела и улетела в озеро озеро там сейчас подойду нет вот она большая оплеска значит мне напротив машины надо вот так вот тут все дурочки балуйтесь Скучно собакам, скучно. Главное, что вот эта тучка, хотя чё тучка, от дожди, когда я в машину спрячусь. Только что, если выйду, не выйду обратно. Но, можем заночевать. Лопату мы сегодня не взяли. И весь мешок мы сегодня не взяли. Да, Шорох? Как-то быстро собирались. В общем, утка где-то как раз надрывается напротив машины. Сидит. Перейду. Мне кажется, они вот так вот летели. Что машина нам не помешает. хотел то я вот на границе Кошиного травы стоять в кустиках прятаться туда неохота лезти но видимо придется на край вот этой травы и рого встать посмотрим в общем Это где затоялось у нас? Много мелкого ротанчика булькается. Возможно, утка их тут и лопает. Однажды давно у нас в другом хозяйстве были такие разливчики болотины. Ротан тоже разошелся. И осенью утка его летала. Ночью кормилась кушала полностью от желудка до клюва, все забито было ротанчиками, такими сантиметра по два, где поболее. Может она туда еще вода, не знаю, но в общем мы тут побулькались, мы никого не вспугнули. Еще, может закрякает. Пусть она у нас место подсадной тогда будет. Не знаю, как камера передает у нас такая красота. Там такая розовая, розовая облачка, а тут такие темные, темные облачка до да, шорох. И там темные, а тут светло. Может меня вот так вот так жужжуха обойдет сторонкой. А если сейчас закат полностью затянет, то все, камера вообще ничего не увидит. Стоим, ждем. прошлый раз куда-то вот сюда уже в это время 19.08 пролетали единичные. Основную массу я видел где-то... 7.40 наверное 7.45 У нас еще времени вагон В общем налетела сейчас уточка Или Грета ее подняла Потому что Греты где-то нету Шорох Сбил Пало куда-то вот сюда а вот Грета уже ее, наверное, и нашла. Нашла? Э, а, Грета, или не нашла? Ну, ка ищи. Ну Кащи. Кащи. Да, Кащи. Да, Кащи. Да, да ищи. Мне Кащи. Кащи. Кащи. Кащи. Кащи. Кащи. Кащи. кто-то нашел. Шорох не нашел. А грета где-то затихло, да, Грета? Нет, грета. Шарится там. Ладно, будем искать. Бывает так грета. А иначе искать. Ну-ка, брусь! Фу, брусь! А, нашла! Грета! Молодец! Вот шорох, шорох! Шорох, вот! У нас дождь расходится! Дух нельзя! Все, молодцы! Да. куда-то забил сюда. Он говорит, это, видимо, уже нашла. Или не нашла, нашла. Все, молодец. Молодец. Ну-ка. Ну-ка не драться. Все, молодцы, молодцы. Эх, дождь, дождь. Нашли первую стрелянную, которую еще более-менее светло стреляли. Зато эти она. камыш метров за 10 от края. Где край-то вообще? Вон он. Так что вот так вот тут вот всех в общем собрали две косатых и черок и с одного налета я два раза промазал. А вот четыре раза налетели. Вот такая охота. Вот в общем. Добыча. Две утки. приковых Вечерок. Свистунок. Вот такая охота, до да, Шорох? Куда Грета уперло Где-то скоблилась там. Хотела в машину попасть. Видимо уперла Грета! Грета! Грета! Грета! Грета! А вон она Так шорах айда на место Айда Айда, айда Заводь на свое Грета Айда, ты домой хотела, айда шорах Айда Ну ладно, всем пока